Повольной по вольной борьбе провела тренировочное мероприятие в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер один. В составе мужской сборной приняли участие 54 спортсмена основного состава. В числе участников пятеро олимпийских чемпионов. Алдар Бальжинимаев, Артур Нейфонов, Гаджимурат Рашидов, Завур Угуев и Заурбек Сидаков. По этой базе эмоции, конечно, положительные. Все нравится, все условия для тренировок. Есть место, где кушать, столовая, большая, просторная. Есть номера, в которых мы живем сторные удобные так скажем все условия для проживания но ну, в зал зашел впервые здесь приятно потренироваться есть э, баскетбольные кольца все условия для тренировок В составе женской сборной 29 спортсменок основы и 3 резервистки. В основном составе выпускница МСОР номер один Анжела Фоменко, мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Я подступила сюда 2008 года. Будущее еще совсем мало я занималась борьбой, весь результат ну, начинался отсюда, я начала здесь профессионально заниматься, здесь лучшие условия для тренировок, если ты хочешь профессионально заниматься, дальше чего-то добиться, ну как бы после училища я еще, можно сказать, 8 лет занималась, да, и лучших условий не было, потому что здесь и питание, и жилье, и две тренировки в день на тот момент было, сейчас еще и зарядки добавили, ну а что еще спортсмену нужно в принципе. Всего 100 представителей борьбы вольного стиля, которым предстоит защищать честь российского спорта на спартакиаде сильнейших. Соревнования пройдут в Казани в конце августа. Мы были на сборах в Сочи. Мы приехали сейчас на медицинское обследование УМО. Коротко, мы находимся здесь на базе около двух-трех дней, потом у нас сборы в Кисловодске, мы готовимся к соревнованиям Спартакиада будет Россия у нас, которая будет проходить в Казани. Спортсмены и тренеры национальной команды составили только положительное мнение об условиях тренировок и проживания, которые им предоставили в Московском училище Олимпийского резерва номер один.